Недавно на Twitch был подан иск на 25 миллионов долларов от человека, который страдает тяжелой сексуальной зависимостью. Он верит, что сотни женщин стримишь, на которых он подписан, делают его зависимость хуже, и во всем этом виноват Twitch. Да, эта история звучит безумно. Насколько может это звучать? Итак, приступим. История 25 миллионного иска на Twitch из-за сексуальной зависимости. 15 июня человек по имени Эрик Эставилло подал иск на Твич суммой 25 миллионов долларов. В Иске говорится, что Эставилло страдает от множества проблем со здоровьем, некоторые из которых ОКР, депрессия и сексуальная зависимость. В Иске дальше рассказывается, цитата, «Из-за этих недугов он сильно полагается на интернет во всех своих развлекательных целях». Конец цитаты. Он судится с Твичом, потому что утверждает, что женщины, которые стримят на Твиче, ухудшают его сексуальную зависимость. Цитата. Твич чрезвычайно усугубил его состояние, показав много сексуально привлекательных женщин-стримеров с помощью особенного программирования сетевого кода Твича, что делает практически невозможным лезть в сайт пода Твич, не подвигаясь такому сексуально содержательному контенту. Конец цитаты. Если честно, и это и есть выски, оставило подписано 786 женщин-стримеров и 0 мужчин-стримеров. В иске не только присутствуют имена 20 популярных стримеш, таких как Алинити и Покемейн, но и кучу, кучу страниц фотографий этих женщин как доказательства. Читая этот иск и смотря на все эти фотографии, все чувствовалось очень странно, как будто не в своей тарелки. Еще одна вещь, которая ставилась, считает, что ухудшает его сексуальную зависимость, факт того, что ты не можешь выбрать стрим по половому признаку. Цитата, у Иса нет возможности отфильтровать стримы, которые он хотел бы смотреть по полу, мужчина или женщина. Поэтому истец должен выбирать игру и категорию для просмотра с превью, показывающей этих похабно одетых женщин наряду с мужчинами. Они являются единственными стриминговые каналы, которые ему доступны. Конец цитаты. В реальности вы можете вручную отфильтровать между мужчинами и женщинами стримерами на основе тех, на кого вы подписаны. Но вот вспомним: по информации изыска ставила из подписано семьсот восемьдесят шесть женщин стримеров и 0 мужчин. Еще раз, согласно иску, 25 миллионов долларов, которые просит Иставилл, разделят между ними и подписчиками Twitch Прайма, а оставшиеся деньги уйдут и благотворительные фонды, которые решит суд. Кроме 25 миллионов Иставилл просит Twitch пожизненно забанить 20 женщин, которые указаны в иске. Итак, все, что мы обсудили, это только первая половина иска. Во второй половине иска говорится об истории научных исследований, посвященных сексуальной зависимости. И поймите, это реально медицинская проблема, и этот парень заслуживает ту помощь, которая ему необходима. Навинять обвинять девушек на Твиче – это не лучшее решение проблемы. И если вы сейчас думаете, откуда, черт возьми, это взялось? На самом деле, Ставил известен тем, что подают иногда чересчур преувеличенные иски. Все началось в 2009 году, когда Ставил забанили в PSN за троллинг, когда он играл в онлайн-режиме игры Resistance Fall of Man. Если вы не знали, PSN это онлайн-платформа PlayStation, похожая на Xbox Live. Вот цитата из интервью, которую он дал порталу Engadget, когда он только подал иск. Цитата. «Я подал в суд на Sony, потому что когда они забанили меня, они забанили всю мою консоль, из-за чего 500 долларов на консоль ушли впустую, потому что я не могу выходить в онлайн, что являлось одним из моих способов общения. Поэтому, когда я подал иск на 55 тысяч долларов, это было, то, что называется, штрафными убытками, где вы пытаетесь наказать компанию. И именно это я и пытался делать, наказать их за то, что они кого-то забанили». После этого он еще раз подал суд на Sony, плюс на Microsoft и Nintendo за недостатки в разных дизайнах консолей, которые он специально хотел найти. В 2010 году IGN, GameSpot и Kotaku, еще множество игровых порталов делали свою работу и написали про иск ставила консоли Microsoft, Nintendo и Sony. И ему это совсем не понравилось. После этого он подал еще один огромный иск к 13 различным сайтам, потому что он был разочарован в том, что про него пишут. Эставил стал настолько известен, что к нему приклеилась кучу прозвищ. Истец ПСНа, серийный заявитель и так далее. Однажды он подал иск на Близзард, потому что процесс койбы World of Warcraft был слишком долгим. И он также пытался приплести к этому иску актрису Вайнону Райдер, цитата, «Значение учреждения в надпропусте воржи». Конец цитаты. Вайнона Райдер, надпропусте воржи и World of Warcraft. И вы не удивитесь, если услышите, что все восемь исков либо были отозваны самим истовило, или проигнорированы судом. Претензия на Твич была подана 15 июня, а добавление к нему подано 19 июня. Что означает, на законодательном уровне должны уже принимать действия. Твич пока еще не сделал официального заявления, но это только вопрос времени, когда все-таки детали судебного разбирательства станут публичными. И, возможно, этот иск пойдет дальше, чем многие ожидают. Всем спасибо за просмотр, надеюсь вам понравилось данное видео про твич и сексуальную зависимость. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, писать комментарии. Не забывайте, что любой комментарий для нас важен. Если вы хотите поддержать канал рублем, ссылка на донейшн налет есть внизу в описании. Всем до скорой встречи и увидимся в следующих роликах.